Я волна, новая волна, подо мной будет вся страна! та -да! Ну что ж, всем добра, ура игра! Вновь приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в сабнатика белу. Zero. Да, достаточно долго мы ждали выхода игры в релиз, и наконец-то это свершилось. Буквально сегодня, 14 мая 2021 года, Белу Зиру вышла официально в релиз. И мне уже, друзья, не терпится поиграть в эту игрушечку и посмотреть на тот самый сюжетик, который завезли сюда уважаемые разработчики. Ну и в рамках сегодняшнего видео я сделаю первый взгляд и совершенно новый обзор на возможности и геймплей этой игрушечки. А ты, мой дорогой зритель, для себя сделаешь выводы. Стоит ли играть в эту игру в 2021 году или же э, нет? Ну как говорится, меньше слов, большее дело. Поехали уже щупать и сделаем по окончании определенный э, вердикт. Поставим оценочку. Все как обычно. Начинаем мы совершенно новую игру. Стартовое, ребят, вступительное вот это меню особо не сильно отличается, до да, чем-то от обычной сабнатики. Разве что наличием здесь вот этих вот пингвинов, да, интересных или же пингвинов-подобных существ. Но... Это мы рассмотрим с вами попозже Давайте, ребятки, выберем уровень сложности Пускай, например, это будет выживание Выбрав уровень сложности, здесь ровно такое же количество, как в обычной сабнатике Это выживание, свободный режим Это у нас, значит, режим хардкора И это у нас креатив Ну как же без него, где можно строить без ограничений? Хм, хотя, ребятки, насчет креатива Что-то я не припомню, был ли креатив у нас в обычной сабнатике Напиши мне об этом в комментариях Ну а мы с тобой сегодня начнем совершенно новое выживание Да-да-да, просто обычное выжимание, выживание, выжимание, хотел сказать, но это тоже актуально. Выжмем нашего персонажа по полной, начнем уже это самое выживание, погнали! На самом деле выживание по Белу Зеру я уже делал, особенно когда игра находилась еще в ранней разработке, поэтому если интересно, зритель, можешь найти все в плейлисте по Сабнатике, ссылочка будет в описании. Ну что ж, у нас, ребят, начинается геймплей, нам предлагает игра для продолжения на нажать любую кнопочку, давай так и сделаем, так, это максимум, куда я... Я могу довести тебя на деньги компании, Робин. Ты точно этого хочешь? На этом исследовании свет клином не сошелся. Для меня сошелся и для Сэм. Я должна узнать, что случилось. Это метеоритный дождь. Я прикрою Сима Тока, Альтеры. Эх, я буду скучать, Робин, говорит нам голос Кэла. Я обязательно вернусь к тебя, чувак. Погнали. О, у нас прямо выгнало в космос. Ни хрена себе, смотрите, вот это метеоритики. И что, мы вместе с ними полетим на эту планету? Невероятное просто вступление Да, такого, ребят, не было в ранней версии, в раннем доступе А теперь, как мы видим, наш персонаж летит наравне с метеоритами И тут так я и думал, ну как всегда, ребятки, так оно и обычно и бывает Необдуманные поступки а, наказываются вот такими вот непредвиденными действиями В итоге нас выкидывает куда-то в ледяную просто-напросто а, пустыню Отличная посадочка, я тебе так скажу это было мягкое, я тебе так скажу. Да, хорошее все-таки оборудование у нашей компании, которое по позволяет нам не... Так, где я опять оказался, ребятки? Это, походу, начало, и мы опять с вами в капсуле заперты. Черт, заело! Да закройте же, черт возьми, задыхаюсь! А, хорошо, хорошо, выходим на улицу. Так, я так понимаю, неудачная посадочка у нас произошла, да? Давай посмотрим, что у нас здесь а, происходит. Реально, метеоритный дождь. Добро пожаловать на 45-46Б, <смех> капсула взорвалась, приятного вам пребывания, да, оптимистичное у нас начало, везде падают метеоритики, да, метеоритный дождичек, да, можем мы наблюдать, смотрите, как хорошо у нас красиво они летят, да, бодренько хорошо идут, лишь бы мне не на голову, так, ладно, надо, ребят, укрыться куда-нибудь побыстрее, так, куда же мне предлагает игра уже а, пройтись, о, батончик, это я знаю, что такое, это питательная штуковина, которой можно будет подкрепиться в случае чего так, здесь у нас тоже какие-то, смотрю, штуковины разбросаны. А, это самые сигнальные ракеточки. Так, откройте КПК, нажмите таб, чтобы... Я понял, понял, давай. О, водичка, ничего себе, надо быть внимательным. Так, много я здесь что нашел? Так, мне подсказали открыть КПК. Еще что-то, ребят, я нашел. Давайте, ребят, все сразу заберем, ведь нам все в хозяйстве а, пригодится. А это нельзя забрать, к сожалению. Так, можно у капсулы погреться, нет? Можно, кстати, друзья, погреться у нашей капсулы, пока она еще горит. Это теплое место. Вот мы видим, там у нас появился еще один индикатор. Такого нет в обычной в Сабнатике. А, у нас, смотрите, ребят, 100. Это, я так понимаю, уровень а, нашего собственного тепла. Отойдя, не, отойдя немножко от источника а, тепла, мы, смотрите, постепенно теряем а, эти, по, этот параметр. Я так понимаю, как только мы потеряем его полностью, мы, наверное, за... Замерзнем, черт возьми, да-да-да, ой, как здесь красиво Смотрите, какие классные горы ледяные Давно я хотел, ребят, поиграть Именно в а, нормальную версию, да, уже а, Давайте попробуем это сделать Так, давай посмотрим, что у нас там в КПК Интересного а, происходит Да, это то, что мы с тобой сейчас надыбали Дофигище сигнальных ракет, я не знаю, что мы с ними будем делать Где мы чего будем сигналить Кому, но в процессе посмотрим Это, значит, маячок нашей посадочной капсулы Здесь также можно им задавать цвета определенные да-да-да, вот в этой вот вкладочке замечательно. Также можем отключать и включать-отключать сразу же э, все, чтобы не маячили на экране. И смотрим, что у нас здесь появилось. Советы по выживанию в Арктике, друзья. Да, можете почитать, можете ознакомиться с этим совсем. Но в рамках сегодняшнего видоса я, конечно же, чтением заниматься не стану. А хочется показать вам немножечко э, геймплея. Поэтому движемся дальше, пока наша задница не, пример... не примерзла к какому-нибудь кирпичу. Так, поехали, ребят. О, я знаю, что это такое. От этих растений можно ручки погреть. Ах, как хорошо! Смотрите, как наша героиня а, трет ручки. Если что, мы играем за женщину, за девушку, да-да-да, если кто не в курсе. А, в первой части мы за, пар за паренька брутального играли. Ну ничего себе! Это было совсем не по плану. Надо добраться до воды и найти посадочную капсулу. Робин нам говорит. То есть Робин это я, друзья, поймите правильно меня. Робин это я. Робин это я, девушка, которая а, волей судьбы была занесена... В красную книгу хотел сказать. Нет, ребятки, вот на эту про планету 45-46 uh, на которой мы с вами недавно были на стримах, да, и на видосах я записывал в первой части. А это, друзья, продолжение события уже у нас, как нас говорит игра, действие игры разворачивается спустя два года после событий оригинальной Сабнатики. Нам вновь придется вернуться на планету 45 46 Б, но на этот раз в малоисследованный дикий холодный арктический регион. Именно здесь пропали несколько экспедиций и ученых, среди которых есть и наша э, сестра. Я так понимаю, вот сейчас мы и будем расследовать, а, где же моя сестра и вообще что, куда пропали а, ученые и так далее. Ну что ж, давай-ка посмотрим. О, вот туда нам надо. Так, ребятки, не начиналась у нас демо-версия, я помню, да? А, так у нас, ребят, точно не начиналось Мы начинали в какой-то базе сразу же, да Но вот такого начала, если честно, не было И для меня это, конечно же, немножечко а, Немножечко, ребят, дезориентирует Да, я думал, как обычно, начнем на стандартной базе Но нет, друзья, мы начинаем а, Мы начинаем сразу же исследовать водные глубины О, сразу же, ребят, собираем Не, не мнемся, да Мы сразу же знаем, что нам нужно от этой планеты а, брать Плавая здесь вот понизу Нам нужно вот такие вот, похоже, ребят, выступов каких-то добавили Да, раньше были просто выступы сланца, а теперь, да, я достаточно опытный и наблюдательный игрок в сабнатике, я знаю, что вот таких вот выступов, да, выступ галенита у нас такие, ребятки, выступы отсутствовали, и судя по всему, в выступах галенита спавнится только лишь одна титановая а, руда а вот это, ребятки, выступ, да, выступ известняка, который содержит в себе не только о, секундочку это у нас глайдер, ничего себе надо, ребят, на заметочку это место как-то поставить Блин, был бы у меня радиомаячок Я бы здесь сейчас вот это место заприметил Но давай мы с тобой просто-напросто запомним Куда нам нужно будет отплыть Чтобы потом этот глайдер исследовать Так, да, ребят, в выступах голенито новый, новый, значит, у нас, так сказать Ресурс или, как говорится Контейнер для ресурса Именно для Титана Его раньше у нас не было, но в Сабнатике би... Ага, секундочку, только что Из такого же выступа галенита я нашел свинец хм. берем на заметку что не только титан у нас а, спавнится в этих штуковинах Так, ребят, плывем к нашему, к нашему посадочному модулю Вот он, вот он, да Ой-ой-ой, ничего себе пурга, однако Да-да-да, давайте-ка уже сплаваем к нашему модулю Мне сейчас нужно туда по заданию так, что у нас тут такое? Собираем, ребятки, известняк. Медяшечка нам точно пригодится. Да, сюда. Поблизости обнаружен схрон Альтера. КПК мне передает. Хм, интересное наблюдение. Наверное, мы сплаваем как-нибудь туда и посмотрим, что таит этот самый схрон. Но нам сейчас, ребятки, мы знаем надо куда. Нам надо сейчас э, в капсул. Ладно, слишком сильно я рассусоливать не буду. Да, все-таки у нас... С вами сегодня м, такого познавательного плана видосик. Да, я вам сейчас продемонстрирую все по максимуму, постараюсь. Блин, очень мало кислорода. Как же все-таки мне не нравится играть в эту игру а, в начале, но в этом есть свой кайф. Ленточник содержит электролиты, которые можно использовать в накопителях энергии. В смысле... Что это значит? Мне кажется, это значит то, что с помощью этого растения... Да что я, ребят, думаю? Давайте посмотрим. У нас же сразу же рецепта добавляется. Вроде бы как нет. У нас ни одного чертежа еще нет. Хреново. Но я так понимаю, нам сейчас сказали, ребятки, другими словами, то, что с помощью этих штук можно делать, наверное, батарейки или что-то в этом роде. Ну давай уж зайдем в нашу капсулу, это наша база, если что, войти на базу. Интересным образом выглядит капсула, да, вот здесь такие, смотри, солнечные панельки выдвигающиеся, чего, кстати, не хватало а, на капсуле именно в первой части, потому что там непонятно, от чего капсула заряжалась, ведь у нее даже, по-моему, не было а, на корпусе никаких капсула. солнечных панелек. Ну да ладненько, ребятки, наверное, она заряжалась от чего-то другого так у нас сегодня речь это о белозеро нашла капсулу робин нам говорит подожди робин это я у нас сразу же открылась база данных так Открыта запись в базе, в базе данных. ох ох ох ох, ох Мне тут не, перечит, не перечитать до вечера. Много очень, ребят, нам тут понаоткрывали. А, так, это понятно. У нас еще, ребят, появился один а, пункт, куда нам нужно будет сейчас прибыть. Схрон аварийного снаряжения. А, что ж, Сэм, пожалуй, мне надо собрать инструменты и ресурсы, прежде чем начать поиски. Надеюсь, эту радиовышку и правду так легко найти, как говорила а, Лил. Я так понимаю, мы сейчас в поисках, да, продолжаем искать зацепочки, до да, первоначальные. О, этого парня я знаю. Это у нас изготовитель, который, который нам будет позволять помогать выживать. Но давай мы сначала посмотрим с тобой в журнале, что у нас тут добавилось в базе данных-то. Так, по выживанию мы советы прочитали. Очень много записок от Сэма. А, если, ребят, кому интересно, можно все это дело почитать. А если даже кому еще сильнее интересно, можно я даже послушать. Нам здесь говорит Лилиан о том, что она хочет выразить свои глубочайшие соболезнования в, в связи с утратой нашей сестры. Лилин я так Понимаю, это какая-то женщина Которая раздает нам якобы какие-то Указания и по ее воле Мы скорее всего здесь, наверное, и а, Пребываем, но в этом нам еще предстоит Друзья, разобраться, да, в процессе Нашего прохождения, естественно Мы этим сейчас и а, займемся Очень много, ребятки, вот тут зацепочек Да, можно обо всем подробненько почитать а, Можно это все изучить Но в рамках, говорю еще раз, сегодняшнего Видоса обзорного, я продемонстрирую Конечно же, в первую очередь Это а, геймплей сообщение 3 от СЭМа, сообщение 4 от СЭМа. И так далее, друзья. Вот сообщение пятое. А, неважно, ответь мне, пожалуйста. Мне правда нужен друг ты моя сестра. Я люблю тебя. Ладненько, я тоже всех люблю Я обожаю. Появился наконец-таки у нас а, журнальчик с чер чертежами, с нашими. Да, мы можем уже изготовления какие-то производить. Очень хорошо. Да, вот они, ребят. Первоначальные инструменты, которые нам понадобятся. Это, конечно же, сканер, это, конечно же, фонарик, и это, конечно же, ножик. Давайте попробуем уже что-нибудь сделаем. Ведь не зря я все-таки собирал по пути сюда необходимый камп. Компоненты. Батареечка мне нужна в первую очередь. И, наверное, сейчас мы все-таки сделаем наш с вами а, сканер. Так, зачем я сделал эту хрень, а? Эх, ты ж елы-палы, смотрите, что творю, а. Я просто не глядя взял и соорудил себе какую-то а, хрень. Мне-то нужен сканер. Благо, на изготовление сканера не так много нужно титана. Но я, ребят, сейчас только что лажанулся. Наконец-то! У меня теперь есть сканер, говорит наша героиня. Давайте мы его уже возьмем и уже используем. Блин, вот эту херь, конечно, я зря сделаю. Сейчас, потому что, ну, контейнеры, да, они нужны будут, но потом, потом, потом, не сейчас Ладно, пока мы здесь оставим его, пускай он здесь поплавает Так, ну что, пойдем сканировать Я здесь где-то видел возле нашей базы а, много всего интересного Да, вот они, значит, бычьи глаза Как и в первой части, ребятки, с помощью сканера мы можем исследовать а, флору и фауну, а, расположенную на этой планете да-да-да, так мы узнаем гораздо больше, чем вы думаете, да, благодаря вот этому устройству. Так, здесь что-то еще можно было, по-моему, исследовать или кого-то. А, во, дисковидный коралл, наверное, тоже в чем-то пригодится. В смысле? А, я понял. Я лучше бы сделал что-нибудь другое, нежели вот эту вот э, хреновину, этот самый контейнер. Так, мне предлагают поймать пузыря. Ну что ж, давай поймаем пузыря уже. Так, давайте сначала его исследуем. Все-таки у меня же теперь сканер есть, черт возьми, я сейчас засканю. Засканил я, значит, пузыря. Давайте теперь его поймаем. Так, теперь у меня есть пузырь. И что дальше? Так, так, так, синтезирован новый чертеж сразу же. Надо бы, ребятки, нам с, с вами кое-что еще поискать. Мне кажется, что тех ресурсов, которых я набрал, будет недостаточно а, для дальнейшего. Так, давайте сразу же выступ голенито исследуем, да? Очень важно понимать, для чего он нужен. Это мне пригодится. Так, я понимаю тебя, да. Плывите к поверхности. 9 секунд остается. Ш как так быстро заканчивается? А, 22 метра. Я сейчас потону так нахрен. К чертям, собачьим. Мне надо было лучше капсуль, наверное, плыть. Но я думаю, что успею. Я надеюсь, что я... Вот почти, ребятки, почти, что мы с вами сейчас откинули копыта. Но не тут-то было. Братишка скретч уже прожженный, да, знаете, водолаз. Поэтому его не так-то просто а, утопить в этой игрушечке. Так, поехали дальше. Собираем, значит, все необходимое. Здесь у нас медяшечка. Здесь что такое у нас? Здесь у нас тоже титанчик. Так, вот эти штуки я соберу. Они мне пригодятся, да. Надо бы сразу их сейчас заскринить, засканить и так далее. вот. Это все на батарейке нападет. Тут еще какая-то растительность интересная. Да, ребятки, можете исследовать до да, посинения. Просто вот это, все, вот это все окружение, да, которое вокруг нас. И будете знать, что из чего у нас получается. Виолетта какая-то и лиловая. Вот это что такое? Коралловый Сейчас. мост. Кислород у меня опять заканчивается. 20 метров, друзья, еще и коралловый мост я успел исследовал. Так, давайте-ка поднимемся немножечко, вдохнем воздух. Очень мало у нас воздуха на начальном этапе. 45 секунд. Я уж, если честно, и забыл, каково это, да-да-да, а, когда ты путеше... путешествуешь с таким маленьким баллоном, да. И на такой маленькой скорости, черт возьми. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы это с вами все дело а, поправим. Так, ну что ж, заходим. И что у нас разблокировано? Запись в журнале. Вы только посмотрите, я немножко переживала, Робин говорит, я немножко переживала, прыгая в неизученную зону, но к счастью в этом биоме в избытке минералов, которые нужно при при превратить в инструменты улучшения. Не хотелось бы повторения Византии 5, когда ксеноворкс меня высадили, там практически не было ресурсов. Я три месяца выживала, но на подножном корму... На подножном корму с одним только ножом КПК и мотком веревки. Хотя я этим до сих пор горжусь в своем роде. Да, ребят, очень много всего у нас появляется. Про выступы голенито можно почитать, вот про эти все вещи, да. Про коренные формы жизни здесь тоже можно, ребят. Все, что мы сканируем с вами, все записывается вот в эту базу данных нашего с вами КПК. Вот то, что мы сейчас с вами буквально отсканировали, вот. У нас все записано. Так, рекомендуется попол пополнить запас калорий. Да я знаю, знаю, я вижу, что у меня уже в этом плане проблемы. Давайте съедим питательный батончик, что ли, не знаю. Вот, вот это я понимаю, жизненно важные показатели а, стабилизированы. Так, давай-ка мы с тобой еще водички сделаем. Я же знаю, что из пузырей у нас делается нефильтрованная... Или филь а, фильтрованная вода, да, в сборщике. И мы ее спокойно можем уже а, употреблять. Что-то у меня как-то много воды. Это где это я набрал? А, в том месте, где мы упали. Точняк. Так, ну что, продолжаем, ребятки, крафтить. Мне необходимо сейчас сделать еще. Так, это хранилище. Нехило такое хранилище. Вы посмотрите, сколько ячейка. Такой же, как мой а, инвентарь по размерам. Неплохо, неплохо. Так, давай-ка мы сейчас с тобой сделаем что-нибудь полезное. Нам нужна еще одна батареечка. Потому что для крафта всех инструментов нам нужны будут батареечки. Так, из инструментов что еще можно сделать? Вот он, ребят. Новый рецепт. Воздушный пузырь. Замечательно. Фонарик, друзья, можно сделать. А где у меня кварц? У меня кварц-то и нет. Да, еще. Мне нужно стекло. Да, да, да, на фонарик нужны а, немножко другие а, компоненты. Ножик, силиконовая резина. Так, понятно. Здесь что у нас такое? А, тоже, ребят, силиконовая резина нам сейчас нужна, и сетчатое волокно. Но я помню, что это все добывается из нас определенных а, водорослей, за которыми, естественно, нужно сплавать будет. А раз надо сплавать, значит, надо а, сплавать. Давай-ка мы здесь с тобой сейчас оставим все то, что мы уже награбили, да, честным трудом. А, отличненько. Вот эти сигнальные ракеты, я не знаю, кого здесь... Ими я знаю, что можно отпугивать внимание хищников. Да, у них есть назначение, Но, если честно, вот в первой части я сколько играл, ни разу ими не пользовался, можно сказать, для отпугивания хищника, мне эти штуки не пригождались. Ай, да то какая, вы посмотрите на это чудесное морское дно, мне кажется, что-то я здесь в округе не отсканировал до сих пор, и надо бы нам с тобою осмотреться как следует. Так, что у нас здесь имеется? Ничего я тут такого полезного не нашел. Кстати, запомнили, с какой стороны приплыл и где у нас была часть глайдера? Я лично что-то не пойму, но скорее всего вот от этого берега мы приплыли с вами. Да-да-да. Давай-ка мы сейчас сплаваем в эту сторону. Да, я помню точно, что мы плыли от берега. Или вот от этого берега ли мы приплыли? Черт возьми, уже заблудился я. Уже, друзья, братишка Скретч заплутал. Да, Сабнатик такая игра, что здесь у тебя в руках карты никогда не будет, не надейся. Тебе нужно самому эту планету метить определенными меточками и... После этого ты будешь немножко ориентироваться. А пока ты этого не сделаешь, ты так и будешь блуждать. То есть тебе придется в любом случае научиться ориентироваться вот в этом пространстве, да, в этом мире, в подводном мире. Так, давайте, собираем, блин, не вижу я, ребят, где у нас, а, где у нас находятся кристаллы, где у нас находятся кристаллики, как они называются, забыл уже, давайте искать, ребят, нам нужны кристаллики для создания стекла, а после чего, 20. так, опять кислород заканчивается, а после чего мы сможем сделать фонарик, фонарик тоже нужная вещь, ой-ой-ой-ой-ой, как же здесь метет, а, и вот они, ребят, вот они, те самые пингвины, про которых я вам и говорил, можно к ним сюда прийти, Здорово, пингвинята, как у вас делишки? Алло, ну чё у вас тут, как, нормально на вашей льдине? Привет-привет, давай я тебя сейчас отсканирую, здорово, как дела? Нормально тут у тебя все, нет? Чё такое, как день вообще прошел? Давай, рассказывай, ты мне скажешь сегодня что-нибудь или нет? Смотрите, пингвинёнок достаточно миролюбивое такое э, создание Еще один пингвинёнок, здоровенько, как делишки тут у тебя? Давай-ка, расскажи мне Не хотят они, ребята, рассказывать ничего О, маленький пингвинёнок, а если я его возьму? Можно, его же можно взять. Смотрите, больших, кстати, нельзя, а маленького я могу сапать легко и непринужденно. Что ты мне за это сделал? Ой-ой-ой, он кусается, зараза такая. Ты что кусаешься? Смотрите на него. Этот пингвин явно не в духе. Я только что взял их детеныша. Ладно, ладно, ребятки, успокойтесь, отпускаю. Так, что-то я замерзаю, походу, да? Надо бы, мне кажется, наверное, занырнуть обратно, потому что здесь на поверхности у нас заканчивается, заканчивается, ребятки, тепло. Нырнув в воду, мы восстанавливаем тепло. А, но. При этом а, у нас уменьшается кислород. Так, ну что ж, ребятки, продолжаем дальше исследовать мир сабнатики Беллоу Зиро. Мир здесь поистине очень красочный. Здесь можно много интересных таких вот вещей встретить, как вот, например, вот тот вот чешуйчатый анимон, который я сейчас исследовал. Плюс вот этот вот луновик, который находится внутри него, тоже можно исследовать. И, вероятнее всего, из этих каких-то штуковин можно что-нибудь потом будет а, делать. Ребятки, кварц ищем. Нужен сейчас кварц для дальнейшего а, развития. Если мы... Не найдем немножко кварца. Судя по вот этому шуму, я чувствую, что где-то должно быть а, подводное, а, подводное... Подводное, короче, подвод... Или нет? Что-то с неба падает, да, мне кажется. Аж под воду смотрите, как падает. То ли снег такой идет, то ли град это, походу, идет. Смотрите, как он проваливается под воду. Вон они, градинки идут. Похоже, это, ребят, град идет жестко. Так, ладненько. Прячемся под воду. О, вижу кварц. Наконец-то, ребятки. Наконец-то я это все дело нашел. Скоро сделаем фонарик. И надо будет, ребятки, точно сделать а, ножик. Так, ну что ж, мы на правильном пути были. Да, я плыву к месту скоп. Иди сюда, мелкий! Иди сюда, маленький паразит. Удирает от нас пескун хотел его зажарить, как обычно, потому что пескуны у нас очень питательные, блин, поплыли, ребятки, надо срочно исследовать зону водорослей, потому что в зоне водорослей можно найти те самые, значит, штуковины, из которых можно сделать дальнейшие компоненты для развития, но пока что я здесь их а, не вижу, мы сейчас с вами ищем определенные грозди, да-да-да, а, я не помню, как они называются, сейчас, ребятки, как только, вот они, вот они, вот они, вот, вот на этом дереве они, они растут. Вот про эти, ребят, грозди я вам а, и говорил. Давайте несколько возьмем. Черт возьми, еще один глайдер я вижу. Надо срочно отсканировать. Вот они, друзья, наконец-то. Это, ребят, а, гроздь семян водорослей. Блин, 27 метров. Глубоко 27. я погружаюсь. Кислород заканчивается, ребятки. Не успею, не успею. выплатить я походу 28 метров 3 секунды. Неужели я не успею? Надо срочно будет всплывалку замутить. Наверное успею, нет? Успел, друзья, успел Вы посмотрите, сколько еще было запасного э, времени Не Так что, ребятки, знайте, имейте э, в виду Если кислород заканчивается, еще можно некоторое время э, потрепыхаться, повыплывать и так далее И у вас обязательно это все получится Так, дальше, ребят, продолжаем выживать Дальше продолжаем исследовать Продолжаем собирать ресурсики Они нам понадобятся Так, в этой у нас еще находятся дырочки Тут у нас определенные ресурсики тоже имеются Ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, как здесь красиво, ой-ой-ой, так вот эти штуки мы забираем для батареи, как обычно, да-да-да, я уже это понял, да, днем, конечно, тоже здесь красиво по-своему, здесь, короче, красиво всегда, друзья, под водой днем и ночью, вы сами все видели, ой, какая там запутанная у нас система всего этого дела, туда, ребятки, лучше на глубину пока что не соваться без должной для этого, Так у меня три секунды осталось, куда ты вниз плывешь ты вообще, Алеша, а? Я, ребят, говорил, что я про то, что я тот еще водолаз, но ну, вот вы сами видите, какой из меня водолаз, блин, горе-водолаз. Чуть уже не потопил себя два раза водолаз этот. Плывем, ребят, к базе, нам нужно, да, вот так вот, ребятки, здесь и затягивает глубина, на самом деле. Вы посмотрите на эти красоты, хочется исследовать дальше, дальше, глубже, глубже, а так как у меня пока жесткие ограничения, и у меня почему-то кислород заканчивается, блин, не по одному пункту в секунду, а сразу же по три меня это, если честно, немножко напрягает пока что, потому что я привык к более медленному растрачиванию кислороду, да. Никак не отошел, ребят, после выживания а, В обычной сабнатике еще И поэтому здесь у меня сейчас Некоторые проблемы в этом роде Короче, ребятки, другими словами, я очень сильно расслабился Да, играя в сабнатику У меня там все уже было, да, вы, наверное Кто смотрит а, за, как говорится, моим творчеством Те знают, как я играю в обычную сабнатику О, еще вижу Вот это то, что нам нужно И да, я к тому, что у меня там все было, я привык к хорошему Да, потому что быстро к хорошему привыкаешь А здесь у нас все хуже сейчас стало, да, потому что мы только начали И вот, пожалуйста, результат он на лицо. Где-то я еще один глайдер не отсканировал. Ну да ладненько. Пойдем мы с тобой уже сейчас замутим, наверное, какой-нибудь фонарик. Но глайдер нам, конечно, бы не помешал. И надо его искать где-то здесь а, на глубине. Частей на самом деле очень много. Надо просто быть немножечко внимательными и смотреть в каждую практически а, нычку. Вот там, мне кажется, тоже что-то похожее на глайдер у нас, на, у нас лежит. Но надо поближе подсмотреть. Кстати, ребят, откуда я приплыл сюда, я уже а, не могу. Припомнить даже, да, то есть тут очень быстро теряешься, особенно без компаса, и где я видел тот самый глайдер, я сейчас просто могу, конечно, туда подплыть, но я не помню, куда надо плыть, в какую сторону, ладненько, я, я думаю, что на этом самом рифе мы найдем все части и глайдера, и не только, ну и, как говорится, разовьемся как надо. Вот, ребятки, то, что я девушка, подтверждает то, что вы видите сейчас а, по тени, вот она, ребятки, девушка, действительно... Ну хотя, ребята, уже давно по ним можно было понять, судя по голосу, что мы общаемся. Короче, ребята, это отвлечение. Не парьтесь, плывем дальше. Так, что у нас тут еще? Еще один выступ из Звездника. Я уже набрал достаточно ресурсов. О, отлично. Вот он, глайдер, ребят. Последний фрагмент глайдера. И теперь мы его сейчас сделаем. Да, синтезирован новый чертеж. Но почему-то мне как-то феерично об этом не рассказали, как обычно об этом Это рассказывают. Сейчас. Кислородик заканчивается. Синтезировали чертеж. Плывем на базу. Сейчас мы сделаем необходимые всякие ништячки. И прокачаем нашего персонажа уже по полной. Ну, нас, насчет, насчет глайдера я пока не знаю, но сейчас вот типа ножа и, и, и фонарика мы, думаю, точно сделаем. Так, ну что ж, давайте попробуем уже сделаем. Так, питание у нас заканчивается, вода тоже заканчивается. А, давайте сделаем немножечко силиконовой резины. Это у нас достаточно такой основной компонент. Смазка, нужна ли она? Не знаю пока, ну для транспорта нужна будет Давайте сделаем одну штучку И пока что э, хватит Ну и силиконовой резины, я думаю, нужно будет побольше Потому что она требуется в большинстве э, крафтов на начальном э, этапе Так, ну что, смотрим, что мы можем сделать Опа, ножик есть батарейка и стекло. Так, давай мы сейчас с тобой сделаем стекло. Вот оно. Вот оно, друзья. Потихонечку развиваемся в Сабнатике а, Белу Зеру. А, да, на начальном этапе она не сильно отличается от обычной Сабнатики. Самое главное здесь отличие, конечно же, это исследовательская область. Совершенно новая карта, друзья, с офигенными локациями, куда нам и предстоит с вами позаплывать. В процессе мы, конечно же, это сделаем. Поэтому, зритель, не отключайся. Смотри это видео до самого конца. Дальше будет только интереснее. Но ну, а мы продолжаем так, что нам нужно еще сделать? Давайте сделаем фонарик, наконец-таки, ребятки, у меня появился фонарик, теперь в темноте не страшно будет, не заблужусь точно. Ну и ножичек, конечно, как же без него? С помощью ножа можно будет собирать необходимые ништячки, поэтому, ребят, делайте все стартовые а, вот эти вот штуковины. И пузырь нам нужен, давайте пойм поймаем пузыря сейчас за задницу, где он? Сейчас мы быстренько поймаем пузыря, и мне нужен пузырь, знаете, для чего? Для того, чтобы всплывать очень быстро и оперативно, потому что я уже два раза чуть не обжегся. Иди сюда, маленький, и ты мне как раз таки, иди сюда, говорю, да как трудно тебя догнать-то, а? Без определенного, ребятки, без определенной экипировки, крутой, очень трудно здесь вообще ориентироваться, выживать, плавать и так далее. Поэтому нам это все предстоит, конечно же, сейчас а, сделать. Так, давай-ка мы сейчас сделаем с тобой. Так, пузыря я взял, и вот эту, шту... о, глайдер есть, на него нужна смазка медный. О, так я Могу и глайдер сейчас сделать. Отличненько. Так, но не забывать надо. С помощью пузыря мы сделаем воздушный а, пузырь. Вот это, ребятки, штуковина нам пока что пригодится. Если вам надоело постоянно слушать слово кислород, воздушный пузырь создает мощную тягу вверх, чтобы помочь вам быстрее добраться до воздуха. Собственно, об этом я, друзья, вам и хотел сказать, да, этот пузырек нам помогать будет, да-да-да, в сложных ситуациях, когда я вот так вот за зафыкашу или что-то там, не знаю, куда-нибудь а, отвлекусь, да, посмотрю на кислород, он заканчивается, быстро нажму на пузырь и всплыву на поверхность, вот такая вот простая механика, ну и глайдер, друзья, конечно же нам потребуется, да, для его создания требуется еще и медный проводочек, да, с этим, с, эти, с этой штуковиной мы будем перемещаться гораздо быстрее, ласты могу сделать не склеить, а, ну, ск... да, друзья, Ласты, сейчас мы ласты склеим прямо здесь и а, сейчас. А где же мой глайдер, черт возьми? Где же? Вот он, глайдер мой, да. Осталось только батареечку сделать для него. Давай, сделаем уже. Чем мы ждем? Давай, сделаем. Да, ресурсы есть. Надо делать, пока ресурсы у нас а, имеются. Ну и давай уже сделаем. Вот он, друзья. Вот она, чудо техники. Первый мой... Транспорт, можно сказать, да, быстрый. А, морской глайдер, устройство передвижения для скоростного погружения без снаряжения. Имеет встроенный фонарь и а, карту, да. Вот так вот выглядит этот парень. Немножко, мне кажется, карту ему переработали. Раньше она была, по-моему, не такая объемная, как это сейчас здесь сделано. Можно, ребят, переключать режимы. Да, и убрали этот третий режим надоедливый. Я не знал, как с ними разбираться, да, на, когда играл в обычную субнатику, субнатику. Там было три режима. Там был режим с картой со светом, режим с картой без света, режим без света и без карты. И вот я постоянно путался, тыкая на кнопку, выбирая нужный режим. А здесь всего их два. Карта постоянно и подсветочка. Я считаю, что это более удобно, чем это было сделано а, раньше. Потому что в субнатике мне приходилось с этим постоянно путаться. Если ты, зритель, испытал такие же трудности, напиши. Мне об этом вместе с тобой в комментариях Обсудим, ну а мы продолжаем Выживать в сабнатику белую Zero. Так, ну что ж, давай-ка мы с тобой Что еще сделаем, что нам надо сделать Ласты склеить надо, я же хотел давно ласты склеить Давай сейчас склеим их по-быстренькому И поплывем уже гораздо Быстрее, из, из компонентов Что мы еще сделаем, давай, чтобы у нас не залеживались Эти самые э, водоросли мы сделаем сейчас еще немножечко силиконовой резины. Ну и смазочки давай замутим тогда еще уж, чтобы у нас это все дело было. Батареечку можно замутить. Так, здесь что у нас еще есть? Иласты я склеил. Сетчатое волокно нужно, да, для а, большего объема баллончика. Но сейчас это, ребят, не проблема, потому что мы на глайдере быстренько слетаем в тот самый опять лес, да, водоросли. И найдем все это дело. Так, переработали, кстати, систему складывания в инвентарь. Раньше это делалось правой кнопкой мыши Теперь мы все делаем на левую кнопку а, мыши Не помешало бы мне, наверное, попить Водичка у меня есть Блин, не очень неудобно, когда мы находимся в сундуке а, Отличненько Да, давайте попьем Пища у нас имеется для ума Ну все, ребят, поплыли еще, немножечко поисследуем Да, опять сейчас отправимся в зону водоросли. Нам нужно там, значит, вот это я понимаю Вы посмотрите, какая разница Че, Чувствуешь, да, разницу, зритель? И как было до этого, и как у нас сейчас а, с глайдером Это на самом деле очень такая серьезная Штукенция, которая нам действительно Поможет в наших с тобой Исследованиях, да, сейчас пойдет, ребят, дело Гораздо а, быстрее, знаете, чего тут нет Это вот тех самых куча обломков Которые были в первой части, от, ну от Авроры Да, помнишь, мы с тобой собирали, о Сколько здесь кварца-то, отлично, я попал да, много было обломков от кварцев, ой, от кварца, говорю, от аврора в первой части, и там можно было вообще не париться по поводу а а, титана, ресурса, а здесь же его надо собирать, но мне кажется, здесь это компенсировали тем, что сделали гораздо больше залежей до да, вот этих вот которые нужно будет просто плавать и а, подбирать Так, а этих штуковин, я так понимаю, кусков обшивки мы, наверное, не встретим в этой версии Ну, не знаю, ребятки, может быть, дальше где-то будут попадаться Я пока еще не, ничего не знаю, я знаю ровно сколько, столько пока что, сколько знаешь ты, мой дорогой зритель, по этой игрушечке Но постараюсь тебе показать сегодня а, по максимуму Так, ну что ж, вот она зона водорослей и вот это то, что нам сейчас а, нужно Ножичек, хорош смотреть уже, разглядывать, отлично Берем уже образцы и валим обратно чем больше, тем лучше. Сколько мы набрали? 5 штучек. Давай возьмем 6. Все было симметрично. Не получается взять 6. Ну, доплывем, доплывем тогда обратно уже. Все, этих, этого количества водорослей нам хватит, чтобы сделать уже нормальный баллончик. А как мы с тобой сделаем нормальный баллончик, а жизнь заиграет совершенно другими красками. Так, ну что ж, давай-ка мы сейчас сразу с тобой сделаем. Нам нужно сетчатое волокно, которое потребуется для крафта баллона, который нам позволит дышать гораздо дольше. Обычный кислородный баллон, друзья, делаем и наслаждаемся, сколько же у нас сейчас прибавится пунктов -до добавления необходимых чертежей в базу данных. Как только мы делаем баллон, стандартный кислородный баллон можно улучшить до уровня дыхания люкс или же а вип. Давай посмотрим, а, что делает наш баллон. Плюс 30 секунд запас кислорода смесь О2. Ну, в принципе, так же, как и в оригинальной Сабнатике. Я так понимаю, что у нас сейчас станет 75 секунд вместо 45, что было раньше. Алло, во, 72. Ну да, все верно, 75 секунд, друзья, мы теперь можем держаться под водой. Это очень хорошо, я вам хочу сказать. Да, это теперь позволит нам исследовать дальше и заплывать немножечко поглубже. А все мы знаем, что в Сабнатике самая основная фишка это исследование, конечно же, подводных... Интересных тайничков. Да, где у нас спрятаны будут самые разные ништячки, иди сюда, пузыречек. Кольцевичка мы сейчас исследовали. Нажрачку пойдет. Все, ребятки, здесь, как говорится, в хозяйстве пригодится. Поэтому собирайте все вокруг, что вы а, видите. И перерабатывайте на своем, значит, изготовителе. Так, ну что, давай приготовимся немножко еды, воды. А то у нас ресурсы заканчиваются. И будем дальше исследовать морское дно. Несколько кольцевичков можно сделать, которых мы сейчас поймали с тобой. Да-да-да. Раз. И два. -с. Заделались мы сегодня, значит, повара... О, еще одного можно приготовить. Давай уж приготовим тогда всех, потому что мой персонаж уже на 50 практически, практически пунктов, а, смотрите, проголодался. Так, добавились новые а, чертежи. Ремонтный инструмент. Ой-ой-ой, кристаллическая сера нужна. Я не знаю, ребятки, как с поисками кристаллической серы здесь в сабнатике белую зиру, но в обычной сабнатике, чтобы найти кристаллическую серу, надо было нырнуть на глубину чуть ли не... В 600, по-моему, метров или же в 500 Тогда, да, мы становились ее обладателями Если здесь так, то мы тогда не выживем, я вам так хочу сказать, да И будем постоянно без ремонтного инструмента Если только он где-нибудь нам не попадется в каком-нибудь сундучке Давайте сделаем немножечко стекла Какие интересные, кстати, нам рецепты добавились Давай-ка посмотрим, прям интересно стало Что у нас там такого? Строительство базы, может, нам добавилось, нет? Смазочка, вода, это я все знаю Ремонтный инструмент, воздушный пузырь, знаю Глайдер uh, есть. Нет, ребятки, пока что нам строительство базы недоступно. Но ремонтный инструмент вроде бы нам, точнее, не ремонтный, а строительный инструмент вроде бы уже нам uh, предоставили. Нет, ребятки, только лишь ремонтный инструмент сейчас пока что uh, доступен. Ну что ж, предлагаю дальше исследовать, ребятки, морское дно. Если мы не будем этого делать, то мы тогда навеки останемся без прогресса. Просто-напросто на одном месте. Давайте мы все сейчас водоросли переработаем. Сначала все всечатое волокно. Иначе у нас они слишком много места занимают. Насколько я помню, водоросли, кроме как в крафт сетчатого... Блин, надо было еще одну штуку взять, а. Ну не будет же сейчас у меня целая водоросль лежать в моем, значит, хранилище. Выкидываем ее, друзья. Просто выкидываем. Может, она как-нибудь пригодится нам. Может быть, она здесь останется потом на будущем. Но мне, ребят, пихать ее просто некуда. Я бы так ее оставил, если у меня было место побольше. Но я сейчас не буду этого а, делать. Так, ну что, у нас имеется очень много компонентов. Что-то новое мы сделать сейчас не сможем, потому что все, что нужно... О, плавучий воздушный насос. Кстати, вот эта тема, она нужна для того, чтобы, как говорится, опускать, опускать источник воздуха поглубже. Я думаю, этих штуковин нам... Кстати, аптечек у меня нет здесь. Что-то я об этом вообще не парюсь. Разработчики лишили нас, ребята, на стартовом этапе развития вообще возможности производить аптечки только лишь с помощью изготовителя. Они теперь делаются. Вот это, кстати, тоже очень такой важный момент. Надо будет... Это... Не упустить, самое главное Вот они, трубы, пожалуйста, компас Комплект проводов Так, ну что ж, друзья, вы... на вылазку отправляемся да? Пока я складирую все здесь компоненты, элементы В нашем с вами хранилище Чтобы освободить немножечко свое внутреннее хранилище Так, съедим немножко кольцевичков Да, отлично, наш персонаж сыт И мы готовы выдвигаться дальше На исследование морских глубин Теперь у нас есть глайдер Блин, мне кажется, или энергия на глайдеры Тратится немножко быстрее чем это было в обычной сабнатике. Я все, друзья, сравниваю с обычной сабнатикой. Но мне кажется, что-то глайдер у нас как-то быстро разряжается. Вы посмотрите, 89 уже осталось. Я вроде еще не плавал толком, но уже так мало. Так, куда у нас следующая точка нас ведет? Вот он, схрон аварийного а, снаряжения. Вот туда нам надо сейчас попробовать а, сплавать. Ну что ж, давайте, ребятки, возможно, там мы и найдем что-нибудь стоящее. 200 метров, но ну, я надеюсь, это не глубина 200 метров, Попробуем, ребятки, осторожными будем, да, чтобы не угодить в лапы какому-нибудь левиафану. Мы их, хотя здесь еще и не встречали, но я вас уверяю, что они здесь точно есть. Как темно, а! Ой, как темно! Что делать, куда плыть? Что это за рыбка такая? Не понял я. А Рапокрыл. Таких рыб, кстати, я еще не видел. Вы посмотрите, где у меня фонарик? Так, что-то неправильно у меня расположение находится предметов. Я привык, чтобы у меня был фонарик на троечку, ножик на двоечку. Где рыбка? Где интересная рыбка? Вот этих, ребят, рыб я еще не видел Смотрите, какой интересный типок Это у нас рапокрыл какой-то Он даже рот умеет открывать Атаковать он умеет или что? Вот сейчас что он быковал на меня? Ладно, ребят, не будем ему мешать Пускай занимается своими делами Мы поехали посмотрим на дополнительное снаряжение Еще один рапокрыл а, Рапокрыл, блин, я боюсь заплывать туда под низ Нам нужно плыть вот туда вот вниз И искать там снаряжение Но я боюсь, ребятки, выплыву ли я где-нибудь там или же нет Надеюсь, что да Иначе мне хана пост. А, здесь есть, ребятки, подъем. Да, отличненько. Вот, ребят, мы прибыли а, к месту, где мы можем затариться небольшим количеством ресурсов. Это кто такой? Привет! Ты кто такой? Морская обезьяна. Кстати, я видел а, по видосикам, что эта морская обезьяна умеет отбирать у нас предметы. Иди отсюда! Я тебе не отдам ничего. Ка... Иди отсюда, сказал. Вот эти, кстати, типы... Вот эти вот а, морские обезьяны. Они любят отбирать у тебя то, что находится в твоих руках, и потом уплывать и выкидывать, тем самым лишая тебя инструмента. Если ты его не найдешь, то тебе придется крафтить заново. Внимание! Осталось кислорода на 30 секунд. Да, я понял, понял. Кстати, вот тут вот нам подсказывает игра: да, что здесь можно было и затариться сразу же а, кучи водорослей. Так, захлебнули мы немножко кислородика. Давай проверим, что у нас здесь а, имеется. О, вот это мне пригодится фрагмент светодиодного. Фонаря. Для исследования морских пещер каких-то а, пригодится все это дело. Это что такое у нас? А, КПК Альтеры. Тут у нас что такое? Аптечечка, наконец-таки. Да, хорошо, что я ее не сделал там себя. Так, здесь что у нас? Какие припасики? Это что у нас такое? Сигнально. Блин, задолбали. У меня сигнальных ракет этих уже некуда девать. Я не знаю, кому их запихать уже в какое место. Но у меня их уже просто до хрена. Здесь у нас ничего нет. Ну и забираем, конечно же, КПК. Записанная беседа Саманта Аю и Фред а, Ла Шанс. Что-то можно почитать, я так понимаю, на досуге будет. Но этим мы займемся, конечно же, немножечко попозже. Ну что ж, друзья, вот такая вот игрушечка у нас Сабнатика Белую Зиру. Да, игрушечка в основном нацелена на сюжетное прохождение, как в одну каску. Кооперативного режима, по-моему, у нее еще пока а, нет. Если честно, мне игрушка очень нравится. Вообще, мне игры такого жанра очень хорошо заходят на прохождение, на исследование, да, на крафтинг и так далее. Те, кто меня смотрит давно, уже, наверное, давно э, знают. Ну и, конечно же, мой вердикт фирменный от братишки э, Скретча. Лично я ставлю этой игрушечке 9 из 10 возможных баллов в своем жанре исследования, выживания. Игра цепляет, конечно же, необычным своим геймдизайном. Ничего подобного мы нигде с вами не видели, кроме как в Subnatiке. Это странные звуки у нас, а, это музычка пошла Ничего подобного, ребят, мы не видели, кроме как В оригинальной Сабнатике И вот эта вот атмосфера, конечно Здесь атмосферность, друзья, это Самое ключевое, что есть в этой Игре, вы такой а, атмосферы Больше ни в одной игре не найдете Поэтому, ребятки, оценочка у меня 9 из 10 возможных а, Баллов данной игрушечки Что ты, зритель, думаешь по поводу Сабнатики Белого Зеро? Не стесняйся, напиши свой комментарий Свои размышления по этому поводу И мы с тобой непременно, конечно же все это дело обсудим как-нибудь на досуге. Ну и для того, чтобы братишка Скрэч продолжал и дальше прохождение Сабнатики Белую Зиру, а возможно делал по ней стримы, стримы давайте наберем на это видео хотя бы 100 лайкосиков и братишка Скрэч об обещанное конечно же исполнит. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, с вами был братишка Скрэч, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение конечно же следует!